к присуществлению, что ли, и, ну, то есть, что это дает, что это не дает, это не дает то, что, имея вот это квазисующее в качестве как бы предмета мышления, да, как бы безобразность, какая она, как бы безобразность, это не абстрактность, как бы, ну, там, Гуссер сразу, например, разделяет представление, которая можно себе наглядно представить и там, в итоге нарисовать, и представление, которое ну, просто из абстрактных атрибутов состоит. Нам не обязательно что-то себе наглядно представлять. Мы очень как бы, редко на самом деле себе что-то как бы, визуализируем как бы, вот, uh -huh. мысленным взором, а как учаще мы пользуемся просто как бы, готовыми как бы, атрибутивными схемами. Но это тоже представление. Да? Безобразность, я там, это категориальность на созерцание, вот, которое обозначает опять же эти акты. А это нечто совершенно другое. И то есть все эти, вот, в том то вся и проблема феноменологии всей философии которая выстроилась на ней что без как бы работы вот, все-таки без как бы, зова <со> зов, да и как бы ответного как бы, хода как бы, через работу как бы, это не, не проходит да? то есть уже потом задним числом становится понятно что им что что он хочет сказать под неналичным да? то есть, как бы, Скорее, мне кажется, вообще как бы тут ход может быть ход может быть двояким. Первое это проблематизация, то есть чтобы как, бы, возник, как, бы, как бы потребность как бы, потребность должна возникнуть как бы, вот, вот самый правильный ход как бы, вот в этой связи это как бы почему мы до сих пор не мыслим, как бы, что призывает мышлению, то что мы до сих пор еще не мыслим, это как бы вот ну, на все лады это можно отрабатывать подходить к каждому как бы каждому эм, ну, скажем целеполагание человеческому, как бы, как бы каждому, как, каждому отдельному типу экзистенции, вот с таким вопросом, как бы применительно к нему, указывая на те предметы и, и показывая, что ты в своей области как бы, э, всего лишь пр -пр -произв производитель, как бы, но не творец. И вот как бы если э, есть зацепка как, внутри как, бы, человеческой судьбы, на, как бы, вот, на, если как, ну, изначально человек э, замысливал себя дворцом, то можно может быть, его каким-то образом э, проблематизировать. А второй этап, это уже как бы, вот, последовательно, опять же, на близком предмете для какого-то ну, как бы, какой-то деятельности, идти как бы, и показывать ему как бы, все эти пути. Потому что в разрозненных текстах, которые еще друг с другом. Как бы, Спорят, это как бы для профессионалов работы. Ну, я имею в виду, ну, да, там, от Хайда, от Канта, mm -hmm. через Хайдгера, а потом еще и, и античную философию, что христианских мистиков все-таки читать в таком контексте. Они занимались пределами мышления, мыслей безобразно. Mm -hmm. Просто Хайдгер восстанавливает определенную линию мышления, которая проходит как бы через всю традицию. То есть мы здесь ничего, никакой велосипед не изобретаем ну безусловно ну, как бы да, в данном или случае или одно, одно из определений просто для определенных типов как бы, восприятий и как бы, призывающей мысли ну я не знаю как коротко ответить на этот вопрос то есть я в общем как бы когда я говорил что мне эта затея напоминает чем-то мису да, я имел в виду и негативный аспект в том смысле что действительно то, что делает МИСУ, оно вроде как бы на месте прокручивается и что-то происходит, но в итоге как бы а какой выхлоп? Да? А что мы получаем? Да? да, как бы некоторый парадокс предъявлен. Да, предлагается как бы вот это растождествление несуществования и самопредотвращения удерживать. Но действительно, действительно ли это ну как бы. Ну, то есть э, тут явно нет претензий на то, чтобы э, вот прям так распахнуть всю остальную антологию, как вот сразу там Алла начала <laughs> делать. Да. То есть я не чувствую в себе такой уверенности, да, и я не думаю, что это действительно таким образом возможно. Просто вот. я этот ход понял таким образом, что это как бы нек нек некий нарратив для обыденного сознания, который позволяет впрыгнуть сразу и как бы, дух, где проблема. Но... Ну mm -hmm. мне, мне, мне кажется, что он э, ну когда я просто сам как бы к нему пришел, да, я где-то три дня проходил счастливым, да. То есть поэтому в этом смысле, да. я проходил очень довольный, потому что, ну как бы вот наконец-то как бы как это в этом в в бойцовском клубе, да, ты покупаешь диван, все, как бы, вопрос дивана решен навсегда. Ну, все, теперь как бы, окончательное решение божественного вопроса. Но э, я не думаю, что как бы там это обязательно для каждого будет так, да? то есть, естественно, я выступаю здесь как, как в роли какого-то проповедника, ну, да? я, я, я, я думаю, что работать либо так, такого типа проповеди, как могут да. ли они как бы принести, как бы, вот то, что они хотели бы принести. А ну, что, я, что бы они хотели привести? Они хотели бы принести некоторое освобождение да, Освобождение вот в этой точке мышления о Боге Но при этом этот сам проект называется радикальным богословием Мне кажется, Нет, красиво. радикальным богословием, извините Я как бы всех вел, может быть, заблуждение да. Вот просто Альцер, я говорю, да. пару дней назад умер И это у него было радикальное богословие И я просто начал с него, потому что у него близкие вот эти мотивы Смерти Бога, вот Но у меня это скорее называется на да. он, ну, ну, не да, у него это называется разделять да. богословием. <свяк> но при этого богословие. Это, у него возникает чисто богословская тема, когда он разделяет богословие на правильное, неправильное. например, там все богословие после Нике у него неправильное, минимизированное. <свяк> он предлагает вернуться к некому там апокалиптическому богословию, да, да, под да, которым да. он и мыслит то, что мы здесь как до сих пор обсуждали. Вот. но тем не менее акцент оставлен таким образом. вот вы как только открыли рот и начали я сразу подумал, а что, а что, собственно, такое обычное протестантское богословие с упором на смерть Бога, или, вернее, на смерть Христа, который потом через Ниджии интерпретируется mm -hmm. как смерть Бога? Что, собственно, в чем, собственно, состоит момент преодоления богословия? Потому что вместо этой... смерти Бога постулируется скрытый Бог. <соцентрический> а, нет, не скрытый, а тоже смерти Бога, да? Вот вот я чисто-наративная. чисто это подано как... Вполне как бы, традиционная такая протестантская модель. Вот. Я... Mm -hmm. То есть, у меня, например, вопросы, как человек, который занимается другими гегерическим темами, а как, в каком соотношении а, как бы вот mm -hmm. эта модель христианства относится, там, допустим, с христианским папом, потому что Бадью, как бы, например, какие-то другие вещи будет акцентировать mm -hmm. в смерти Христа. Это не столько его смерть, какая-то эгидициальная какая проблема, а проблема универсализма. То есть я как бы вот во всей этой презентации слышу очень как бы вполне конкретное богословие, как бы конкретную традицию богословия. И сам этот факт не, не позволяет видеть здесь какое-то преодоление богословия. И сам проект называется, опять же, как бы христианским атеизмом. Правильно, насколько я понимаю. Но это то, что же у него христианский призм. Да, христиан. да. Нет, у нас называется отпостнигелизма от ситуации, когда мы отрицали. отрицали. У нас, отрицали... Это... У нас на название встречи. Да, вот, но вы на этом что-то строите, не очень. Да, понимаю, э -э -э -э. спекулятивный реализм. Смотрите, вот для меня как бы существенное отличие. Ну и, и единственное, как бы, наверное, важное, что я пытаюсь донести, вот, когда мы говорили с вами, это именно о, проблема вот этого парадокса. То есть мы должны мыслить не смерть Христа. А мы должны мыслить, что как бы и смерти не было, что это самое. А Причем врач... это Христос вообще, вот, я не очень Христа? Почему она так значима? Ну, Бога, вот, Бога. Ну? Okay. <с aspire> я как напрягаюсь, что здесь вообще нужен Христос. Для чего он нужен? Вот Нет, ну, для, для того, чтобы вам утвердить безосновность. Ну, я без... я ну это не я, про Бога. Я никогда Господь как бы это... Христос не писал там своих этих, можно ли к этому заметка. прийти вот без, вот. без всей этой теологической линии? Ну, ну вот я как бы Альццера прочитал э, где-то месяц назад. Вот. А написал это, то есть я подумал, это два года назад все, а как бы написал это год назад. А потом как бы стал искать, о, смотрю, альтецер есть, а о, есть протестантская атология, я ее не знал. Да, я просто я имел дело как бы с некоторым православием, не, ну так сказать, косвенно, посредством жены. Вот, да. Я как-то ну, был погружен в нашу общую культуру, да, но просто мне меня не устраивало ни атеизм, ни, ни вера. Я думал, ну, что как бы как же все-таки выйти из положения? Вот. И, собственно, что мне в итоге не нравится, когда я познакомился с протестантским а, атеизмом, что он все еще, во-первых, а мыслит все это исторически. То есть у него это некоторое разворачивание в историю. У него есть события смерти Христа, вот. И в этом смысле он не может тем самым избежать ситуации вот этой логики теологической и телеологической, логики начала воплощения, вот, разрешения в конце концов апокалипсиса, да? То есть в общем. А я предлагаю, да, вот, хотя, в общем, кто я такой, чтобы предлагать, но мысль, которая пришла мне, состоит в том, что можно было бы, есть пропущенная возможность, можно было бы мыслить вот именно самопредотвращение Бога как что-то не отличное от простого несуществования, как что-то как не событие, как не Это тоже ну, теологический ход. Это да? очень да, да, хорошо. Это Я возраст, не знаю. просто хитрый такой ход спасения все равно у вас получается. Нет. Почему? Потому что у нас есть на одном уровне Христос, который умирает в реальности. У нас есть Бог, который как бы этим примером снимается у нас метафизически. И то есть получается, что это такой хитрый умный Бог, который придумал нам такое спасение, спасение через. Отрицание, показав, но это как операцию реальности. Ну, может быть. Но да, поэтому да. все равно в итоге получается. Что... это спасение, да. спасение такое, как бы вот, про Дереда я начал говорить, Тем вы напомнили. С этой меня. благодарностью, которую Да, все почерпы, вот, О у да, есть же такая целая книга, которую я еще, правда, не прочитал. Вот. Она переведена на русский, но перевод какой-то неизвестного мне качества, может быть хороший, я не знаю. Вот он просто выложен в сети, дар смерти называется. Где, в общем, как бы, судя по некоторым синопсисам, анонсам, да, речь идет о том, что мы должны как-то, ну, как, не то чтобы мы должны, да, но, в общем, смерть а, можно было бы принять как некоторый такой странный, да, как а, нечто, к чему, ну, как вот, в случае, скажем так, вот в этой моей ситуации я вижу, что перед нами стоит. Это как некоторый вызов, да? Мы, в общем, поставлены, э, э, мы не оставлены в этом мире, да? А вот это, э, этот мир — это то, это все, что есть. Э, но это значит, что и все те, свободы. Э, э, все эти неприятные последствия, о которых там говорил, допустим, Александр, вот, про зло в этом мире про смерть, да, все они также нам дарованы вместе с нашей свободой, вместе с нашей э, жизнью. То есть -то сложность в том, что нам нужно все это принять, вот. Но здесь все равно благодарность, спасение, да. Спасение, спасение, это как бы мы пробрасываем некую проекцию, где мы получим какую-то благодать в перспективе нет, на а, самом деле но, это, но... Это, это как бы это благодать сейчас, есть, смотрите ну, но... я и говорю ну, тут, что... тут, наверное, просто Здесь... вопрос о том, что типа, мы должны довольствоваться ну, малым, да, вот просто религия учит она тому, что вечной жизни, прочих, прочее Это, типа, у нас завышенные ожидания. Когда завышенные ожидания типа, не удовлетворяются, это, типа, приносит стресс. Вы хотите просто принести к тому, что, типа, мы должны занять эти ожидания. Вот. Я уже рад тому, что я есть, я смертен, я свободен. И это, это приносит мне, типа, некоторые... Я, я благодарен за малое. Вот и все. Ну, вот. на самом деле нет, потому что я отвечу это да, прекрасно, как бы. Нет, это у Хайдегера, у Хайдегера да, вот, вот есть этот момент. Понимаете, мы именно благодаря тому, что все сделано так, как сделано, что мы смертны, что мы вот как бы что не будет никакого спасения, ничего, вот наша жизнь она так полна и так серьезна, и так как бы богата. То есть мы благодарим не за, не за малое, да, а на самом деле за многое. То есть надо увидеть, что это наилучшая да, да. перспектива. Вот. И мы живем да. в лучшем из миров. Да, мы живем в лучшем из миров. Вы не делаете такой упор на вот эту благодарность? Это сомнительно, да? Ну, просто, как бы, как это сказать... Некоторые проклянули. Ну... Просто пытайтесь, ну, некоторые Нарушаю вашу свободу. Хорошо, не мне некоторый другой взгляд на вещи просто предоставить. Вот. И мне кажется, просто, короче, короче, это можно сказать так. То, что я благодарен за то, что я родился. Вот и все. И никаких вопросов нет. То есть перед жизнью. Вы знаете, после Косвенно относящиеся к сейчас обсуждаемому. Такая маленькая ремарка, то, что мне доводилось наблюдать глубоко верующие люди и неверующие люди, и даже воинствующие атеисты реагируют на смерть, скажем, близкого человека или приближающуюся собственную смерть там, по каким-то причинам, там, не знаю, рак неоперабельный. Не, не, не с одинаковым страхом, с одинаковым ужасом им ничуть не помогает вся, вот, вся концепция вечной жизни. Это, вообще смешно. Альтернатива. У них не страшно, а просто беспокойно. Ну, очень так... беспокойно. Да. Да. И поэтому никуда от этой проблемы не денешься. Я если это вы г... понимаете, смешка, самоданная которая опять... Да. Ну, потому, понимает, что, ну, не не потому что... Артём, а все хочется, ее еще надо заслужить. Да, во-первых. Во-вторых, как бы немыслимость смерти ⁇ это не слабость мышления. Это ее просто в сознании. Ровно наоборот. За счет немыслимости смерти вы можете разворачивать смысл. Ну, это же есть его дыре, да. То есть вот в предыдущей опоре там то есть, действительно, слово смерть, это, вид, это, вид, это вид не ничего нет означающего, потому что, как бы, ну, вот тут он спорит с кем, а, то есть он вот, вот, тут надежды. поддерживает, как бы, Хайдегера против, можно ну, сказать, кавал да. Винаса, да, то есть про, говорит про то, что все-таки смерть, это всегда моя смерть Вот, вот еще рука есть. Саша хоть, хотела сказать. Да. Ну, да, я просто, извините, задержались, но мне показалось, что так здорово, ну, когда мы вошли, там она уже говорила про динозавры. И это у нас так здорово, что вот на семинаре про ну, вот, коллективный да, вдруг вместо ну, бога или там еще что-то вдруг динозавр возник, и я ну, все, все об этом-то и думаю, вот, честно говоря, сначала. Мне кажется, это очень интересно и в плане может дать какую-то вот такую технологию, которая пресекает вот эти бесконечные бесконечные ряды в плане о которых вы говорите что вот есть поведение числа вот как бесконечное число и это вымахивается как бы просто как понятное mm -hmm. то есть ну это поведение вдруг рождает вот и дурную повторяемость и еще что-то в общем становится бесконечно мы как бы вынимается как бы а если мы этот динозавр все не дает мне как бы покоя Тут, мы, вот, вспоминали где мы это услышали она говорит что это не китавасиленко но мне кажется что это ее не говорила а, про то что ну, динозавры это как бы они ушли там или как-то что-то случилось они вернулись более того они как бы есть и, и самое странное что может по динозавры сейчас объясню почему а, как бы э, вот нефть это вот э, умер, умершие mm -hmm. как бы, динозавры пластик это нефть и вот дин, то есть э, поведение динозавра оно не как бы э, оно как бы конечно да не очень то есть то есть он как mm -hmm. бы вот э, да вот эта синяя бутылка динозавр да? а, а дальше археологи которые будут раскапывать вот наши какие-то там свои жизни они находят пластик это следы человека mm -hmm. а на самом деле это следы динозавра ну то есть тут получается, что мы как бы, как это сказать, мы, мы не можем, мы вообще не можем делать, как это сказать, ну вот то, как вы говорите, в секунду вот эта вселенная там что-то взорвалась, и вдруг стало это, и так ведет себя каждый электрон. Ну вот каждый электрон в любом атоме, и в этом смысле это как-то, ну хочется что-то вот, не знаю, как вынуть вот из карманов как, как какие-то вот такие вещи, которые бы, э, говорили, не, опять же, вот этот все вот эти, вот бог, там еще что-то, он отсылает нас к каким-то бесконечностям ну, еще чему-то, а вот именно конечность, там, типа, дино, э, ну, путие динозавры mm -hmm. сейчас, оно mm -hmm. для меня более э, mm -hmm. интересно, что ли, и э, что там кроется какой-то вот алгоритм странный, да, чем вот... Э, ну, ну, чем житие, да? Хотя житие динозавра, вот как-то мне вот об этом интересно. Просто интересно, как у вас при динозавра вообще разговоры Ну, это чуть-чуть конечно. Ну, просто концепт жизни при такой онтологии становится совсем другим. То есть мы привыкли, что существование дано в определенном регистре. Регистре биологической вставленности, самоданной. А если мы смотрим через онтогносиологию, то у нас нет э, вставленности. Первое, чего мы лишаемся, это основания э, данности, независимо от моего э, распознавания. То есть вот той самой мифической, загоризонтной данности у нас нету. А тогда у нас оказывается совсем другая форма существования. Ну то есть то если есть... Я переведу, то есть mm -hmm. нет, нет некоторые инстанции Бога, который всех расставил по местам, всем, так сказать, предал их сущности, да? Ну да. Mm -hmm. И, ну также и богини, потому что сказать, за существование обычно отвечал Мать природы. Mm -hmm. Так то получается, что Наше существование оказывается очень нюансированным и богатым по возможностям, потому что оно не дано э, куском, оно бесконечно воспринимается, оно перформируется, оно устанавливает связи и это как бы очень интересная штука, потому как э, это большое приобретение в новых антологиях. Да, мы уходим от оснований, но мы приобретаем вот эту многоинструментальность, многослойность, многовариантность. И, и тогда мы даже теряем некую плоть раны. Да, потому что вместо нее мы приобретаем там, не знаю, управление икроножной мышцей левой ноги, чисто... Чисто концентрации внимания, например, да? вот как бы вот эти, то, что раньше было самоданно, там, внимание, упер, не упер, ухватил и так далее. Просто это становится управляемой штукой, то есть мы к, своему, к своей рациональности добавляем все новые и новые уровни. И это вот дает нам сейчас... Возможность отступить от мясного самообнаружения. Но вот меня что интересует здесь, а тут есть какая-то в виде основания, есть какая-то подозрительная штука у контингентности, некое такое доверие трансформативности, контингентности. Вот как это поймать, потому что, мне кажется, тут есть какое-то основание, да? этическое, возможно. Оно не дано в виде сущего, в виде истока. Но оно дано в виде чего? Ну, оно дано в виде... Вот, ну вы сказали, что мы не мысные, там, такие данные, самоданные существа. Правильно, потому что есть оператор, Духа, который может стать в управляющую позицию и постепенно брать под контроль, разбираться в собственном Ну чтобы в ней разбираться, например, чтобы начать по-другому там силы мысли, я не знаю, Нет, управлять ну, мышечными я... напряжениями. Про свое, для да. этого Нет, можно я за... у нас должен быть некоторый фактор, фраза? который не отождествляет себя ни с чем. ни с телесностью, ни с восприятием. И тогда mm. а, вот, да. Да, вот, и вот, вот этот вот фактор пред, пред, будет предпосылка как mm. бы, да. другой хотите, теологии меня на, на чистую mm. воду, mm. да. Mm. Вот в этом Предпосылка здесь состоит в том, что я почему-то, да, понимаю власть как что-то как бы опасное, негативное, то чего нужно избежать, да. То есть вот как будто действительно вошествие на престол, да всегда обязательно ведет как бы, к некоторой вот такой тирании, к, как бы, к, к апокалипсису вот, в самой так сказать, в самой неприглядной его форме. Вот. вот, это на самом деле тот вопрос, который можно было бы задать этому построению и сказать, а почему так, да? Почему как бы вот почему так? Почему Мне кажется, что здесь вот мы моя... почему Но... Нет. стремление Нет. ну почему как бы то есть ну, полагается, что Бог себя сам предотвращает. Зачем он это делает? Потому что полагается, что если бы он этого не сделал, то все было бы очень плохо, да, бы как бы... Если бы он этого не сделал, ничего бы, кроме него не было. Да, и почему, и почему было, это плохо? Да. Вот, вот, то есть, как бы основание, вот, вот, вот, вот это есть некоторые основание, которое здесь как бы под. Мне кажется, здесь вот эти вот ловушки, типа лучший измеров, лучше измеров. Плохо. Ну, это опасно, да. да, да, да мне да. кажется, мне просто вот он, он, он, там, так, просто, да. как, он необходим. Да? Он необходим для того, чтобы мы совершили определенную задачу по преодолению uh -huh. этого вот. То есть наша задача, в общем-то, выйти в новое состояние. Это мы я не, мы не знаем. Этого, А вот мне о том кажется, да? То есть я согласен началом фразы, но не, не согласен с завершением. Да? Когда вы говорите, наша задача, да, да опять же, как бы, тут какая-то телеология, проходиология, про, про... Те которая не Если нет, мы сами себе ее. Не имеет никакой перспективы. А, Во-первых, во мы ее сами себе должны как да. бы, поставить, эту задачу. Да? Да. В этом смысле, как бы, в общем, она и задача, и не задача. Это вот как бы. Возьмемся или не возьмемся. От этого, естественно, зависит, будем мы или не будем, как мы, да? Ну, спасение вот, да. возможно только через само спасение. Вот. То есть, когда мы выдвигаем некого гаранта нашего спасения, mm -hmm. мы обнуляемся. То есть мы перестаем существовать в этот момент. Потому что мы задачу обоснования собственного существования. Ну. А Спроецируем на разные сущности. Еще, еще, да, отклоняться, да? Что С существования. Я, нет, я, вообще, да? вот, Знаете, я спасение ни разу не употреблял. Кто Обоснование кто-то это... употреблял, а я считаю, это... что так может быть, грубо Это, это сказать, настаивание на безосновности существования. Что спасение, спасение это вот как бы первый прекрасный маркетинговый ход. Ну, то есть, в чем состоит маркетинг? Да? Прийти человека, и у которого нет потребности и убедитесь, что ему что-то нужно, а потом это ему продать. Это было впервые со спасением произведено, понимаете, то есть не было никакой потребности спасения. Не было страх смерти. Страх смерти был, может быть, не знаю, вот, но, смотрите, ну, греки, допустим, греки, они боялись смерти, да, но искали ли они, допустим, спасение древние греки? Нет, ну вот. сакральная матрица еще была сильна, она еще не, не коррозировала. То есть была, была другая история Надо со смертью, не нет, но вот именно христианское нет. спасение, оно О, было предложено как, то, чего нет. не было, нет. и то, что можно вот, приобрести. Примерно как выходит новый iPhone. Понимаете, вот он вышел, ты вроде бы как бы, вообще, как вышел, допустим, смартфон, до этого его не было. И тебе говорят, ну тебе же нужен смартфон. Вот. Ну христианский Теперь нужен. Я что предложила принципиальную возможность и новую мир, То, что она предложила. А дальше? Ну, вы, ну вы можно его... так-то.